Не расстраивайся, если только будет два боя на брустовом улке. Всем привет, это нарезка пвп на брустовом улке на краптах 1200 IP. Всем там, кому интересно этот контент, досмотрите до конца. На фоне будут драться два кровопуска. Ваши ставки, кто победит. А Бонусом будут да, бои в да, следопыте на 900 плюс IP, на различных арбалетах, и не только. Возможно не только, но возможно только на арбалетах. Приятного просмотра. М -м -м -м -м. Пока видео идет, можете писать комментарии и ставить лайки во время просмотра сворачивайте ставить так это я или умру или нет вставай девочка если вы лайк не поставить это видео подо мной посмотрите. боюсь человек 50 это ладно очень... это он стан будет давать челик. О -о -о. Куда побежал? Стоять. Стой, куда побежал? Пробовал на вестиках играть, но... Плохо получается. Дай добить, куда ты побежал. Так, 60, 150, 100. Открываю. 43. Если тебе понравилось видео, поставь лайк. Теперь напиши комментарий. Перчатках Черные перчатки, офигеть Убежав. Я убежал. Я его убив. Чекайте. Не знаю, где противник, почему он не пришел ко мне. А ник е е е е я умер Так, ну здесь я проиграю Поставь лайк Я умер. Пуйду арбалет, а возьму. С Божьей помощью забрал. Чего с Божьей помощью забрал. Офигеть. На демониках. А, ты уже поставил лайк. Вот, ладно, давай. Досмотри до конца. Блин, нафига я не убежал? Я мог ешку зарядить. Стой. Я умер еще раз. Он сейчас умрет, чек Ладно Ну, впрочем, как и всегда Спасибо за просмотр Поставь лайк если видео понравилось и напиши комментарий если не понравилось обосну напиши то что не понравилось или то что понравилось напиши комментарий Куда он